Всем добрейшего утро, дорогие друзья. Я сейчас собираюсь на завтрак и потом, как я вам вчера в своем видео говорил, я собираюсь пройти э, в левую сторону от нашего отеля, поискать мигрос вот, я ничего покупать там не буду, мне просто интересно, где он там находится. Ну и заодно, как бы, вам записать информацию. Ну и, возможно, зайду в аутлет отеля Dream World Palace. В общем, сразу, пока я не ушла и не забыла. Короче, честно говоря, очень сильно выводит из себя вот этот вот замок-фиксатор. Я стою это, раз по 30, его открываю-закрываю, открываю-закрываю. В общем, он не фиксируется вот здесь вот внизу. Смотрите. Он или сломанный, или бракованный, я не знаю, но это какой-то ужас. То есть я, допустим, вот сейчас даже на завтрак собираюсь, я уже раз 10 щелкнула. То есть дверь все равно открывается, она не фиксируется. И знаете, раз на 25, на 30 вот этих монотонных щелканий, особенно представляете, там, допустим, ночью там приходишь, уходишь, например, из номера туда-сюда, там, то на анимацию, то там, еще куда... Вот это вообще, короче, капец. Я не знаю, это только в этом номере такая ситуация. Вот. Или это во всех номерах такая вот ситуация. Но это, короче, какой-то капец. Я уже с ним замучилась, если честно. Ну, я сейчас уже, естественно, на ресепшен не пойду, потому что опыт моей практики показывает, что я сейчас остаток своего отдыха пробегаю и пропрошу ресепшн мне помочь. Мне, в принципе, уже завтра выселяться до 12 из этого номера, поэтому уж как-нибудь потерплю. Но имейте это в виду, что здесь такие косяки имеют место быть. Ну что, идемте с вами искать базарчик и в сторону Мигроса. Если не забуду, на обратном пути приду. Надо этот магнитик купить, как я хотела, планировала. Короче, не стала кепку не одевать. Вот. Голова запреет, всё же так обдувается ветерком. Пойду просто по той стороне, где это тенечек. вот, в общем, выше как всегда из отеля мы, сейчас перейдем вон там вот, на ту сторону, я зайду в аптеку, куплю я себе вот этот пластырь, который мне понравился, домой возьму, хотела несколько упаковок взять, но так потом подумала, ну а куда мне его, солить что ли? А если дома просто будет валяться, вдруг он высохнет и тоже потом клеится, перестанет, короче, возьму одну пачку. Пусть будет дома на всякий случай. Кстати, вот смотрите по поводу экскурсий. Это для любителей, кто любит экскурсии, вот на улице покупать. Вот видите перечисленные экскурсии, которые здесь есть, и цена 15 долларов. Вот. Рента, рента получается 10 евро. Вот я тут не знаю рента чего, Но, наверное, машины я, потому что как вот это, байк, это Квадрик, квадрика, троцикловый какой-нибудь. Так, идемте. Здравствуйте. Так. Так, ну, где-то а -а -а. он здесь был этот где пластырь. Что-то я его не вижу. Ну его забрали. Ага. Странно. Сход. Представляете? Нету. Ася? Закончился, походу. О, блин, в общем, как нарочно пластырь. нет. <саскивать> Объяснить я им толком не могу, как он это говорил. прозрачно, 20 штук. Вот, они меня, в общем, не понимают. Какой мне нужен? Все, мне какой-то другой предлагают, но это не тот В общем, мне надо тут, это, в номере его сфотографировать Хорошо, что коробочку не выбросил. Вот, и потом уже к ним подойти, показать Но он, скорее всего, не закончился, иначе он у них был бы на витрине ну, блин, ну что такое, а? Только собралась купить и нету Закон подлости какой-то В общем, сейчас перейду дорогу на ту сторону Я по этой стороне не пойду, потому что здесь солнце вот, а там уже вон у того отель тенечек начинается. Двигаемся с вами в ту сторону. Смотрите, мы с вами уже практически дошли до разворота, где мы с пляжей едем, разворачиваемся. Сейчас на ту сторону перейдем, посмотрим, что там продают. Какие там торговые точки. Так, ну, как я в своих предыдущих видео показывала, когда с пляжи ехали. Вот отель Мэри Пелас. Так... Вот этот Орфеус, что ли, как-то называется. Сейчас я дойду, посмотрю, точно название у него. Вот. Так, сейчас нам надо будет с вами на ту сторону снова перейти. На солнечную сторону. Ну вот здесь получается Орфеус Куэль. Отель спа. А вот этот, я так поняла, Орфеус Парк отель идет. Все, перешла я дорогу, в общем. Всё. Смотрите, здесь банкомат какой-то, какой-то банк. Не знаю, я такой не слышал. В Турции есть такой банк. Вот смотрите, кто не захочет, допустим, у нас в отеле покупать э, вещи, да, и какие-то по необходимости, вы можете сюда дойти. Вот здесь вещи различные продают. Ничего себе, даже буховики подавить. Молодец. Ну, то есть выбор, как вы видите, не маленький. Просто видите что? Здесь можно, я думаю, торговаться. Вот. Как правило, на таких рыночках можно торговаться. А вот у нас в отеле вы вряд ли торговаться сможете. Очки. Здесь целый салон очков. Так. Тут магазинчик. О, вот это да, смотрите, сколько сувениров. Обалдеть. Ну, вот только пока ни одной кружки не встретила, чтобы CD было написано. Так, надо магниты здесь посмотреть, но пока я что-то их не вижу. что я их мимо прошла? Так. И что-то, кстати, смотрите, здесь вообще ни одного ценника нету. Походу, это... Надо просто цену спрашивать, а они уже, наверное, тут по факту говорить, в общем. раба Так. Ну что, вроде магнитов я не встретила. Пошлите тогда дальше там посмотрим. А, вон они, стенде магниты. Ну, ну, прошла их. А точнее, не дошла. Выбор огромный. Ну, я... Такого плана нет. Я не люблю, честно говоря, магниты. Я вот вам показывала, какие мне нравятся. Такие есть у нас в отеле. Если, конечно, и там их не разобрали. Так, здесь магазин сумок. Ну, кто захочет сумочки? Может у нас в отеле посмотреть. Вы можете сюда прийти? Кошельки, сумки, портмоне. -порт в общем, огромный выбор. Чуть-таки здесь говорю, выбор сумок в Турции хороший. А посмотрите, какие сумочки симпатичные. Я когда себе у нас в Тольятти вот эту сумку выбирала, представляете, до да смешного. Вроде не в деревне живет глухой. вроде, говорю, не в глухой деревне живем, но мне пришлось в три торговых центра зайти, представляете? Нет, там сумки были, но там, знаете, во-первых, цены были конские, во-вторых, выбрать было особо-то не из чего, то есть были уже все сумки, знаете, такого размера, примерно, вот, ну, как минимум, вот такая, вот, а то и поболее. Уже летнего варианта не было. А здесь прямо глаза разбегаются. Симпатична. Вот Мне, кстати, вот такая вот нравится. Чем-то на мою похожу вот на эту. И вот эта вот тоже нравится мне. Вот. Так. Сейчас я спрошу цену у них. Сколько это стоить будет? Так. Ну, вот сколько вот такая вот стоит? Ну, вот такая. Али, э, по 25 отдам, это 25. 25, это долларов? Дол дол дол угу. Долларов, 25. А вот это вот? Тоже так же. Тоже да. так же, угу. да? Угу. Так, вот ну, здесь, здесь доллар. Да, я вижу, ага. Угу. Слушайте, я сорока, но мне так вот это блестящее нравится. Хотя, даже не знаю, то ли вот это больше нравится, то ли вот... Смотрите, а вот это какая красивая. Блин, ну я реально сорока. У меня сейчас все, у меня шлепки блестящие. Маникюр блестящий. Надо сейчас на свету вам покажу, если вы на свету у меня не видели. Хорошо, пожарить прям жарко. Так, морди-чемоданы. Тоже можно купить. Давайте мы туда пройдем. 25 долларов. Это еще... Получается сколько? 300, что ли? Слушайте, ну это вообще недорого. Это реально недорого. Я свою вот эту за полторы купила. И то нашла самый дешевый отдел, мягко говоря. Я ничего дорогое покупать не хотела изначально. Кожаную не хотела, поэтому... Вот здесь типа круксы. прям для меня блестяшки всякие. Так, что у нас тут? Тут кроссовки. Так, там кроссовки. Ну, я уже особо заходить не буду смотреть. Гороба. Так, а вон там в той стране экскурсии. И здесь ренка вот этих вот электрокарточков и этих... Ты хороший Мироба. Мироба. <решил> <Раша туриста>. турист. Турист? Ты хороший, да. Русские, ваши туристы морали Да, <решил> точно. Давай, дадим экскурсию вам. Я уж уезжаю завтра, какая экскурсия. Ты блогер, что ли? Да. А -а -а. Так, ну давайте узнаем сразу, а какие у вас цены, чтобы вас посмотрели, вот найти, ну, к вам вот, гости пришли. И вот возьми прямо вот телефон здесь, запиши все, самые дешевые цены у нас, передай своим подписчикам то, что все гиды, все, что продается здесь на территории 12 отелей, у нас покупается, потом перепродается турист. Это пускай они тоже знают. Самые голодные в этом году гиды. Вообще обнаглели, скажи. Вообще. Самый плохой гид, запомни, передаю туристу, пускай все знают, самый плохой гид, помимо зарплаты, помимо зарплаты, за месяц около четырех долларов поднимает. Вот с таких дураков, которые обманывают. Говорит, ой, на улицу не ходи, направо, налево нельзя. Имей в виду это. Угу. Да. Ну вы уже, в принципе, из-за меня все рассказали. Да, да, да. да. Ну, да... Пускай отзывы читает. В принципе, не только я об этом ну, говорю. Ну да. Много кто об этом говорит. Ну, вот смотрите здесь экскурсии. Цены смотрите. На паузу ставьте и изучайте. Очень Прошу. некрасиво поступают гиды. Очень некрасиво. Да и в принципе насрать. Он сегодня тебя видит, завтра Ой! не видит. улетела. Улетела. Он тебя сегодня увидел, тебя деньги урвал, завтра твое имя забыл. Ну как говорят, на рынке два дурака. Кто кого? Один продает, другой да, покупает. Да, Совершенно верно. Да. В общем, так приятно мы пообщались с мужчиной, который экскурсии продает. Так хорошо чисто по-русски говорит. И говорит, кстати, очень во многих городах наших российских побывал уже. А говорит, потом, как пандемия началась, перестала в общем, ездить, естественно. Вот. Еще с ним про дождик поговорили. так, я тут неудачно пошла, в общем, мимо помоек. Сейчас мы на ту сторону с вами перейдем. Видите, на той стороне Мигрос и базар находится. Кстати, там, смотрите, аптека. Сейчас я еще в ту аптеку зайду. Я, правда, не знаю, мне там снимать или не дадут. А вот, смотрите, на той стороне Виктори Резорт отель. Который я тоже, кстати, рассматривала, когда собиралась путевку покупать. А я когда гулять пошла по променаду, я с тыльной стороны, получается, проходила. По той улочке, мы этого отеля. Так что теперь я знаю, где конкретно он находится, потому что в темноте -то там толком было непонятно ничего. Вот. Ну вот, кстати, у меня зритель на канале Яндекс Дэн Наталья. Сегодня мне написала, что едут они как раз в Виктори Резорт. Вот Наталья специально для вас снимаю. В той стороне наш, Виктори Вимайн. А в этой стороне Виктори Резорт, ваш отель, в который вы поедете отдыхать. Это чисто вам так <смех> посмотреть, где он находится. Вот. И у вас, кстати, здесь хорошо то, что, смотрите, тоже точки торговые идут. Вот. И дальше, смотрите, там рядом у вас под боком базар будет. Базар и Мигрос. У нас там отель как на каком-то отшибе находится. Вот. А так, ну вот, вот мы с, с этим мужчиной сейчас поговорили. Он говорит то, что здесь говорит такая зона, зона вот именно чулаковый поселок. Здесь говорит никогда дождей говорит, не дождешься. Ну, я действительно я смотрела погоду, по погоде должны были несколько дней идти дожди. Вот, Сиде, говорит были в самом, а здесь говорит Чуваклы, говорит вообще. Всегда ждешься. Хотим, говорят, хотим, а некуда. Вот. Ну вот я смотрю, здесь, смотрите, как-то вот райончик-то поживлен не будет. Вот этот вот рядом с Виктори Resort. В принципе, мне говорили, что вроде километра от нашего отеля нужно идти для да, торговых точек. Ну, я бы не сказала, что здесь километр, мне кажется, здесь близко. Конечно, да, если вы только приедете и после перелета будете, возможно, вам и не захочется такое расстояние преодолевать. Идти там какой-то крем покупать или что-то типа того. Вот, ну а так вообще можно, да, сюда погуляться. Ну, либо уже, как я вам говорила, у себя в отеле будете покупать. Ну, если в наш отель приедете. Я сейчас здесь попробую снять, если, конечно, можно будет. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, пластырь. А у вас... А, вон они. Ага. Слушайте, ну здесь тоже нет такого пластыря, как у меня, который я купила нету. Видно, он настолько действительно хороший. Люди его оценили, что весь расхватали, короче. Вот. Так. А? Так вот, нету такого. А, нельзя, да? Сори. В общем, Актики снимать, короче, нельзя. Вот, смотрите, здесь базар громадный. Я да уже весь проходить его не буду. Просто вот так вот вам в общем, взглядом окину. Ну, то есть, видите, он прям громадный здесь. Ходите, выбирайте, торгуйтесь. Вот. И идти, в принципе, недолго. Ну, минуту, может, 10 не спеша, но 15 максимум. Пройдете, если медленным шагом. Смотрите, здесь даже ювелирный какой-то идет салон. Часы. Вот и тут же негры сваливают под боком. Турки? А нет, не турки написано, это Томи Фигер написано. Так. А, кстати, я. А, вон и банкоматы, смотрите, идут. Смотрите по поводу карточки Мир. Сама я карточкой Мир здесь не пользовалась. Потому что мне как бы не было такой необходимости. Но смотрела, в общем, блогера девочку. Она живет в Турции. Буквально два дня назад она снимала видео. И говорила, что не санкционные банки в России, которые это такие, как Тинькоф, карточкой мир нет. могут здесь расплачиваться. Все остальные банки санкционные, я так понимаю, СБЕР. И, наверное, уже и Райфайзен попал. С ними проблема. В общем, путешествие не проходит. Так, смотрите, тут Денис Базар. Дальше продолжение. Это отель Негросгарден. Денис Банк. Здесь написано, мы принимаем карты МИР. Ну вот, не знаю. Сама не пробовала. У меня наличка. Мне, в принципе, пока достаточно этого. Так. Здесь продолжение. Ох, ничего себе! Вот это тут базар! Представляете, я только под конец отдыха <с> до него добралась. Ну, как говорится, лучше поздно, чем никогда, да? Приличный базар здесь. Немаленький. Там, там, наверное, кафе какое-то, что ли.